Так, всем вновь привет. Перекаблировал дрон. Господи, как мне это слово-то не дается. Ну что, полетели на режиме... Полетели. мод Нормал мод. Также возьмем высоту, наверное... 40, потом где-то там на километры поднимемся еще на полтинник так, тут у нас надо много как-то так вот, в режиме Normal Mode ну, кстати, скорость -то не хуже 6 6,5, 6 Это, опять же, при ветре 2 метра в секунду приблизительно в общем, что у нас? В первом видео я полетел на скорости, режиме спорт мод, где-то в среднем 10 метров в секунду должна была быть. При ветре она была где-то в среднем 7,5-8. Пролетел 300-300 метров. То есть классно на самом деле. Я наконец-то рад. Сейчас по совету коллег из канала нашего телеграм чата Получается, рекомендуют на режиме Normal мод. Вот, лечу в этом режиме. Подвес чуть получше работает, но это после повторной пели калибровки Вот, наконец-то выговорил. Но все равно заваливает, конечно. Сейчас немножко подвес опустим, чтобы картинка более приятная была. О, птички. Местная фауна. Ну, в общем... Попробуем пролететь, сколько мы сможем пролететь. Если возьму 3-200, ну, в принципе, тогда вы без разницы, на каком режиме вы летаете. Просто единственное, на нормальность это медленно, это дольше. А на спорт на спортмоде хоть как-то чуть быстрее. На возврате можно включить спортмод, но хотя, мне кажется, если не ошибаюсь, дрон автоматически летит на этом режиме при возврате. Ну, по питанию имею в виду. Ну да ладно, поглядим, как видите, что гадать. Опа, пчелы. Сейчас будут мне мешать здесь. А, понятно, я стал там, где они тут обычно летают, тут одуванчики. Лето же практически наступило. Да господи, не трогаю я вас, не трожьте меня. Станьте. Надо было стульчик брать. Без стола как-то не очень. Лютим, в принципе, неплохо. Еще немножко поднимемся. Пару метров. Лето в мою сторону. Здесь не помешает, на GPS никак не повлияют еще. до полтинника я обещал где-то на километре. Ну, картинка стабильная, сигнал хороший. На пульте GPS отображается. Все пять делений, иногда падает на четыре. связь пультом все 5 делений круто не зря я поменял дрон уже фиг знает в каком количестве раз в общем ребята что хотелось еще сказать просьба не забываем подписываться на наш телеграм чат у нас уже скоро 700 человек К нашему нашей группе да, в телеграме уже скоро также 4 месяца исполнится это будет 1 июня что хороший показатели, я считаю. Давайте добьем до этой цифры 700. Желательно там, к июлю уже 1000 набрать. Это очень важно, нужно. Это даст небольшую нам прибавку возможности зарегистрироваться на Алиэкспрессе, получать дополнительные скидки. Там есть у меня небольшой договор с продавцами. Такое обсуждение. Вот там на аксуары и так далее. Ну, не забываем также, нужно на наш новый сообщество ВКонтакте подписаться. У нас там уже чуть больше ста человек, давайте тоже добьем там до тысячи, да? Неплохо будет. Обещаю размещать там какие-либо статьи. Вчера разместил новую статью. Читайте обязательно про GPS-трекеры. До этого было про посадочные шасси. Сейчас мне с Китая уже скоро, думаю, где-то в течение, ну, через неделю приедут еще другой посадочная там на резиночках оно но выглядит она понадежнее конструкция попрочнее точнее пластик и два вида еще захвата лопастей то есть ну как по типу на диджаек да идут то есть, когда вы храните дрон чтобы лопасти в разные стороны не разлетались там специальные такие держатели ну тоже небольшой обзорчик на них сделаю статью напишу ну и по ходу движения, что у нас еще в телеграме новости. Бот идет в процессе создания. Единственное, немножко затягивается. То есть по факту, мне уже помогли его создать добрые люди. Ну, естественно, не за бесплатно это все происходит. Приходится платить. Ну, любо, любая работа должна быть оплачиваемая, Это логично, мне не жалко. Вот. Единственное, с наполняемостью информационного бота Задержки у меня, ну, в принципе, я работаю, как и все люди. Времени свободно не так много. Там нужно много, да, статей заполнить. Но я думаю, в течение недели справлюсь. И уже Ко дню рождения нашего телеграм-чата, да, бот будет создан и запущен в работу. Ну, в принципе, из новостей все. Мы смотрим уже где-то 2-350 метров на режиме Normal mode очень медленно. У меня уже рука затекла, палец затек. Держать стик прямо. Так, начинает подвисать. У меня пошел дисконнект. Поэтому я поднимусь выше. Все, у меня дисконнект. Я упорно полечу дальше. Думаю, сейчас поймаю все равно. Попробую также еще подняться воздух все нормально все без проблем так нет все равно дисконнект что-то вот тут плохо на нормальном моде. время технические трудности полетим на 80 метров высоты ну, 2800 уже взял а, разряд батареи, посмотрите, 11.7 это на нормал на спортмоде было лучше так что я бы поспорил на самом деле что на нормале можно дальше улететь ну, либо у меня батарейка более слабая, ведь давайте не забывать, что не только все от дрона зависит но еще от его батареи зависит независимо от того новая она не новая, она может быть это же китайский, собрано все на коленях может быть, она просто неудачно собрана. Да, или там из старых материалов. Или это бы ушная батарея. Как мне присылали бы ушный дрон ржавый. Я об этом писал в телеграм-группе. Давай, трешку хотя бы возьмем. Опять дисконнект. Все, связь фиговая. Вообще не ловит. Нет, 300. Я думаю, сейчас по питанию мы вернемся. Опять дисконнект еще не запищал, вон запищал блин, поймать конечно сигнал с дроном до возврата домой и посмотреть насколько он улетел низкий заряд батареи а. все он уже полетел обратно не успели мы увидеть ну тоже где-то 300 с копейкой То есть, что на спорт моде что на обычном одинаково но у меня есть третий аккумулятор полетим на камерамод, но ну, я думаю это вообще изнасилование, лимит эрона. дистанции, поэтому полетим, я считаю тоже на спорт моде попробуем еще раз третья пытка у нас будет. Смотрите, да, летит назад, он, в принципе тоже на как, лимит дистанции, то есть на максимальной скорости. что покрутимся немножечко. У меня хоть предложение не так сильно тормозит в этот раз. Низкий заряд батареи. Ну, лимит дистанции. Да, Дамы господа. Круто. Это вот испытательный неофициальный полигон для дронов нашего товарища и коллеги Алексея. Рекомендую, кстати, его канал. Лимит был, а дрон называется. Найдете на YouTube, довольно популярный среди русскоязычных каналов, посвященных квадрокоптерам. Ну и, естественно, также не забывайте подписываться на мой канал но ну, он такой в принципе, там всему посвященному но в любом случае заходите подписывайтесь. лимит дистанции интересно видео всегда буду выкладывать там извиняюсь за насморк опять у меня с вчерашнего дня видим как я здесь простудился вчера когда сильный ветер был вот он у меня остался низкий заряд батареи лимит дистанции Метров. И все и будем лететь домой нормально летит 11 метров в секунду вполне хорошо, плюс ветерок поддувает давайте попробуем переключить режимы Лимит дистанции. полетит быстрее? нет, не полетит, все то же самое 12 метров в секунду, просто он за счет ветра наверное давайте поставим камера мод он тоже летит, то есть, да, при возврате, при низком питании Батареи, дрон всегда летит на максимальной скорости. Лимит дистанции. Заранее переключу на спорт мод тогда. Хотя нет, я же садиться буду. Пусть камера мод, чтобы аккуратно садиться. Низкий заряд батареи. И так ли ни разу не дошел до отрицательного значения, кстати, это там на 3200 сколько там. 6, 6 Лимит 6 дистанции. Программа будет на третьей попытке обязательно дойти до этой отметки так, давайте немножко сядем ну, спустимся точнее чуть ниже полтинок вот тут ветер будет ниже хотя не зима такой лимит дистанции нет, ветер, да. лучше летит можно спускаться чтобы потом быстрее сесть лимит дистанции Я не люблю, когда дрон прилетел и после этого еще и садится три часа низкий заряд батареи картинка лимит картинка. дистанции мой третий аккумулятор? Стадион. Отмена возврата домой. Кстати, почему отмена возврата домой всегда происходит? Не знаю. Сразу переключимся в спорт мод, ну что, сделаем еще раз калибровочку подвеса и полетим.